Это у меня такая схемка. Если бы Дзен не платил, можно было и получше сделать. Но в двух словах, что это такое? Вот эта схема моих грядок. Это борозда, а это сама грядка, да, которая используется. Вот это вот метр рабочая часть, а общая метр двадцать 10 сантиметров уходит сюда на скос чтобы земля не осыпалась и сюда на скос если хотите ну, они как бы не используются до да, скосы только вот эта рабочая часть для посадок если хотите использовать и эти 10 сантиметров то придется ставить борта здесь и здесь понятно да почему метр двадцать Исходя из природного земледелия, я на грядку не становлюсь. Грядка мне даже когда пе перекапываю, все равно не становлюсь. Не становлюсь сюда, не затаптываю. Хожу по бороздам, вот 60 сантиметров мне хватает дотянуться рукой сюда для посадки. Я с этой стороны хожу, 60 сантиметров рукой э сажу сюда. Вот уже, если дальше, уже нет. Руки не хватает, приходится одной рукой опираться на грядку, а второй уже тянуться сюда. Что, ну зачем, неудобно. Вот метр двадцать, это подстандартного человека. А дальше вот начинается интересное. Весна. Э -э хочется получить э -э самый ранний урожай. А еще лучше, получить раньше других вот отсюда получается, ну пусть другие затаптывают сюда ногами, становятся. Но угол падения лучей солнца одинаковый. Что у них большая грядка, что у вас, допустим, ну у меня вот такая вот короткая. Угол-то один, значит почва прогревается одинаково, что у соседей, что у меня. Задача какая? Вернее, если бы у меня была, земля прогревалась больше, вот, на более высокий градус, то бы, естественно, и урожай был лучше. вот Кто торгует на рынке, это особая тема актуальна. Так что я делал? я делал вот такую форму. То есть размеры вот эти оставались 120 вот отсюда. Метр двадцать. Ну, 120 сантиметров. А грядка имела вот такую форму. Что-то дало. А то, что когда вот солнце ж низко весной, вот оно идет луч. И все. И, допустим, 70% на землю падает, а 30% -то отражается, идет дальше сюда. А вот здесь нет. Вот солнце падает под 90 градусов. И нагревается вот эта поверхность очень даже сильно. Я вот здесь ставил градусник. И здесь ставил градусник. И знаете, какая разница? 5 градусов. Это заметно. А, что это значит? А здесь почва теплее. А значит, и корням теплее. А значит, и у вас будет лучший урожай. И что я делал? А я сажи, садил по вершинке. Ну вот. Э, э, по вершинке садил. Э, э, не как люди. Здесь, там, здесь, здесь, здесь. Нет. Я садил по вершине огурцы что дало да, очень даже хорошо дало вот и их располагал вот сюда вот и выращивал на один на один цветок один цветок а другие все обрезал и меня месяц раньше огурцы появились понимаете вот чем суть пользуйтесь моей идеей